Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Посмотрите, какая замечательная стоит у меня хризантема. Это маточники. У меня есть видео на канале, где я показывала, как я их хранила. И сейчас наступило время их очеренковать. Делается это не очень сложно. Конечно, нужен какой-то стерильный инструмент для этого. Но я вот беру скальпель самый настоящий, медицинский. Он у меня не неиспользованный. И буду черенковать свои хризантемы. Посмотрите, уже достаточно большие у них черенки. Вот таким образом я черенкую. И буду сажать их в отдельную посуду. Вот достаточно, наверное, будет. У меня здесь получилось... Вот шесть черенков. Каждая находящаяся здесь хризантема у меня обозначена какими-то цифрами. Вот, например, цифра шесть, пять, четыре. Это у меня подписано. Вот, например, номер 6. О, это очень красивая хризантема мультифлора. Такой шарик, пинг, это сиреневый. Просто огромный шар такой был. вот Он был самый удачный из тех, которые я купила изначально. Он был самый-самый такой кучерявенький. Если хотите, вы можете посмотреть. Видео у меня на канале имеется. Я не буду, скорее всего, показывать, как каждое растение И Вот у меня, видите, это у меня эльф желтый. Тоже очень красивый, пушистый такой шар желтого цвета. Очень красивый. Мне прям тут можно сказать повезет. У меня много будет черенков. Видите, они какие очень хорошие такие. Я их, естественно, не все буду убирать, но вот такие вот, видите, какие черенки. Сейчас самое-самое время черенковать. Хранилась у меня Хризантема в подвале в этом году. Я ее принесла в подвал, но по... зима была очень теплая. И опять унесла в теплицу и так в теплицу меня перезимовала моя хризантема как я принесла ее домой у меня есть видео но как много прям вообще такое огромное количество черенков получается я наверное даже не в отдельную посуду а в какую-то плошку сделаю на это на каждой пересаженной посуде например, то стаканчик или в плошечку я Просто поставлю цифру вот, например, 2, потому как у меня все это обозначено, мне этого достаточно. Сейчас я покажу, как я буду черенковать. А черенки, которые я подготовила, вот так вот нижние листочки убираем. Чтобы они не мешались. Я их вот так вот, нижнюю часть освобождаю. Видите, как получается? отличные черенки. Просто, просто хорошие такие черники, отличные. У меня, у меня уже подготовлены стаканчики. Вот такие стаканчики. Я делаю такую вот ямочку. Почему я не до конца эту землю? Ну, знаете, для того, чтобы потом можно было подсыпать. Чтобы можно было подсыпать. Я в корневин макнула. Так стаканчик. У меня есть вот такая тепличка и покупала в ФиксПрессе. Сейчас я составляю эти стаканчики с черенкованными растюшками и закрою эту тепличку. Вот, понятно, да? Я беру, обмакнула черенок в корневин заглубила в ямочку, и поставила в тепличку. Таким образом я буду делать черенкование моих хризантем мультифлора и покажу, какой у меня получился результат. Посмотрите, как укорен... Какое... как я сделала укоренение хризантема мультифлора. Я показывала, вот у меня такой контейнер. Сейчас я создам эффект парничка. Оставлю на светлое место. А здесь у меня очень много вот получилось желтого эльфа. И я их тоже вот так закрыла, как мини парничок. Будем ждать укоренения. Хризантема мультифлора. И вы знаете, это очень красивый цветок. Растет шариками. Вы посмотрите у меня видео. Так что сажайте хризантему смело, активно. Самое время ее сейчас черенковать. Заходите ко мне на канал, смотрите видео о хризантемах. Сажайте хризантему! Мир вашему дому, друзья мои!